Итак, здравствуйте, мои дорогие искатели правды. В общем, рада, рада вас видеть. И сегодня я утром просыпаюсь и вижу такое чудо. На YouTube вышло интервью. Вообще, обычно у Ксюши Собчак интервью э, выходит по вторникам, средам. Сегодня в понедельник э, с утра выложили новое видео, которое я не могла оставить незамеченным, естественно. И, естественно, оно уже в трендах YouTube потому что гость замечательный гость очень интересный но нам с вами конечно же этот гость интересен в первую очередь с точки зрения чтения невербального поведения поэтому мы не будем откладывать в долгий ящик э, это самое чтение а приступим сразу же к делу а я себя делаю чуть поменьше а я думаю что все кто хотел на меня посмотреть посмотрели вблизи теперь я себя уменьшаю и даю возможность нашим героям высказаться так включаю первый фрагмент и вы по традиции плюсики ставьте если все хорошо со звуком с видео а если что-то не так пишем что не так а, а ты легко можешь раздеться например до галату ну, для незнакомых кину туда вот, посмотрите и сразу же невербальная это невербальный сигнал тела облизывание губ но ну, мы знаем что облизывание губ это всегда а, речь о какой-то конфетке в данном случае учитывая что она скажет дальше я скажу что конфетка в данном случае это съемки в кино а, вы знаете у нее так получилось что имея мужа режиссера она но ну, как-то вот у него никогда не снималась и вот дальше она расскажет настолько для а переодеться на пляже и достаточно вот так легко, легко. Да. то есть да. я нет в этом смысле я же прямо. моделью работала наш мы переодевались с такой скоростью там уж никто не думает кто на тебя смотрят ну да нет у меня нет таких сильных загонов я вот кстати сильных загонов у нее нет но все равно просто так она раздеваться не будет то есть для нее раздеться это как ну как работа по, по большому счету точно не то что наслаждаюсь этим но могу быстро это сделать вы знаете очень хорошо она иллюстрирует свою речь Ну, в данном контексте мы видим что она не, не врет а, и мы считываем естественно в первую очередь ее базовую линию поведения она очень хорошо иллюстрирует свою речь а, что мы увидим еще дальше а, следующий фрагмент Да, добрый вечер кто подходит рада вас всех видеть располагайтесь плюшки у нас отменяются уже 8 часов вечера по москве поэтому никто уже нет от, не отлучается ни на пельмешки не на плюшки. Я только Кате разрешила а, съесть пельмешек. Я просто поняла, что у нее хороший обмен веществ. А, но больше никому не разрешаю. Идем дальше. Я всегда могла губрить. Хотела... Да, вот, кстати, интересный фрагмент. Она рассказывает про то, где она ну жила, живет, да, вот, и она рассказывает, я всегда могла выбрать. И здесь очень интересный такой момент, который давайте еще разочек посмотрим. Я всегда могла выбрать. Если я хотела... Вот, видите, вот это вот uh, у женщин вообще, uh, когда женщина начинает поправлять волосы, ну, по-простому она просто красуется. Uh, по uh, такому более глубокому uh, объяснению, uh, вообще женские волосы ⁇ это накопленная энергия, накопленная, uh, ну, вот, uh, скажем так, не только энергия, но uh, знания, какие-то знания, какие-то заслуги. И когда женщина uh, uh, трогает свои волосы, или демонстрирует их она показывает что она ну, получила определенный запас энергии получила определенный запас знаний а, мудрости в конце концов и она может вот этим похвастаться это ну по сути хвастовство да а, ну вот и когда здесь мы видим что светлана демонстри ну потянулась рука к волосам она этим гордится, ей это нравится проговаривать нравится это ощущать нравится пользоваться да это ее понимаете волосы это то что женщина а, считает своим в общем то это и есть ее накопленный какой-то потенциал и когда женщина начинает вот трогать волосы она а, обращается к своему потенциалу она где-то его выставляет а, на показ может быть потому что она ну, а, как мы знаем у женщины есть определенные такие вот а, сигналы до да, определенные а, как а, но ну, определенные качества которые она демонстрирует окружающему миру для того чтобы быть э, ну востребованной да и волосы это один из таких вот инструментов с помощью которых она воздействует на окружающих и вот в данном контексте мы понимаем что ей нравится то что она может выбирать э, то что она э, ну имеет такую возможность в конце концов ну по сути красуется вот все что я рассказывала ну одним словом можно сказать она немножечко хвастается но не только перед нами но перед собой тоже но э, это скажем не будем ей засчитывать в какую-то вину просто вот мы же с вами изучаем э, невербальное поведение поэтому э, ну вот будем знать да лишний раз вот я проговорила вот эту вот особенность которую вы в дальнейшем можете использовать уже в своей жизни и уже понимать э, чего э, хочет достичь определенная женщина когда она дотрагивается до своих волн тишину спокойствие там одиночество я шла в сторону спиридонивки ну а вот а евгения пишет я отучила свою дочку трогать волосы это хорошо или плохо а, отучила и отучила вообще в принципе нет ничего хорошо или плохо есть а, такое вот а, значит вам это не очень нравится да что а, по сути вы не любите просто хвастовство, видимо вы не любите красоваться и возможно а вам не нравится когда ваша дочь хвастается вот а, по сути это вы это сделали а не то что там еще но а, вообще иногда бывает так что волосы трогают просто это как а, такой манипулятор а, на который человек отвлекается это как грызть ногти или там не знаю перебирать одежду но ну, какие-то там не знаю такие вещи на которые человек отвлекается мы кстати все часто используем жесты манипуляторы когда а, ну едем даже а, в, в транспорте там или еще где-то находимся где есть хотя бы еще один человек и если мы не хотим с ним контактировать то мы сразу берем телефон и начинаем по телефону там не знаю там а, проверять свою почту или еще что то вот это и есть жест манипулятор а, волосы могут обозначать и это но в данном контексте действительно а светлане очень нравится то что она имеет возможность выбирать и она нам это продемонстрировала давайте плюсики в чатик да вот анастасия пишет а тоже очень люблю трогать волосы. Плюсик в чате, кто еще не ушел. Плюшки есть, кто с нами. А я включаю следующий фрагмент. Если бы у Паулины не было бы романа с твоим а вот смотрите какая реакция у нее на Паулину ну конечно же она все интервью очень ну скажем так не позволила себе ничего плохого в отношении женщины к которой ушел ее муж причем они прожили очень долгую счастливую жизнь и в какой то момент ее муж бондарчук федор бондарчук он ушел к, к молодой женщине да и казалось бы, это естественно относиться к этой женщине ну, недостаточно хорошо да и я в общем-то ожидала каких-то вот ну, плохих слов но плохих слов не прозвучало вообще были какие-то вот невербальные сигналы тела но которые ну скажем так говорят просто об отношении да? об отношении, да естественно там есть обида естественно там есть какие-то моменты которые есть естественно не нравится и поэтому она вот как мы видим здесь когда речь зашла о женщине ну разлучницы да по сути новой жене ее мужа федора бандерчука здесь пошли вот такие сигналы тела как мы видим она во-первых поправила одежду о чем это говорит она как бы попыталась закрыться немножко от этой информации ей больно вспоминать об этом ей больно это осознавать и она как бы старается немножечко спрятаться а, кроме того мы видим что на лице присутствует отвращение а, присутствует напряжение подбородка да безусловно внутренний какой-то протест у нее есть но она все равно она молодец вот в моих глазах она очень здорово выросла несмотря на то но ну, я не знала ее раньше не то что а я ни в коем случае не берусь ее оценивать а, или судить а, я просто вот в качестве, ну вот ее человеческие качества я очень высоко оценила, когда увидела вот это, понимаете, когда с одной стороны тело говорит о том, что да, рана очень болезненная, да, ей тяжело это воспринимать, да, ей очень плохо, но она не позволила ни одним словом оскорбить женщину, с которой живет сейчас ее бывший муж, да, ни, никаким вот ни намеком ничем не позволила себе а, как-то, ну внести какой-то негатив понимаете она только позитивно говорила обо всех людях а, и вот только благодаря тому что я читаю можно сказать между строк а, возможно она сама себе не осознает а, ну, не отдает отчет в том что происходит у нее в душе в подсознании да но вот мы видим что есть и отвращение а про отвращение кстати я завтра начинаю три бесплатных занятия по физиогномике и про и вот на этих занятиях я расскажу более подробно про эмоцию отвращения поэтому если кто-то у нас новенький то а, пожалуйста вот в чате там наверху есть ссылочка там подпишитесь я обязательно оповещу туда вот схемочки буду присылать поэтому подпишитесь вот по этой ссылке а, и значит отвращение мы с вами пройдем а, вот три дня будут уроки у нас подбородок напрягла о чем это говорит о том что а, есть внутреннее сопротивление есть какая-то информация которую она не скажет которую она будет держать в себе знаете как тот партизан которого будут пытать но она не, не скажет то что на самом деле она сейчас выдаст другую информацию а какую давайте слушать вот видите как она вот поправила одежду видите что ты с такой девушкой вот она могла бы быть твоей подругой а ты знаешь мы друг друга видели и на самом деле я все восхищал свою красоту я, я кстати, первых кто пришел к Феде еще в ну, смысле жили я была на ну, опять вы видите что она поправляет волосы это говорит о том что вот в данном, в данном контексте она себе нравится то есть она не позволила себе скатиться на осуждение на оскорбление еще на что-то она ну говорит позитивные довольно вещи да как человек культурный воспитанный знаете такое благородство вот чувствуется вот такая вот а, очень благородная душа вот прям с большим сердцем понимаете как бы она ни страдала но она не позволит себе оскорблять другого человека даже если он ей сделал очень очень больно а, и ей она сама себе в этом нравится понимаете и поэтому идет э, вот это вот э, опять тяга к волосам вот обращаем внимание на ее базовую линию поведения и вот ей когда она сама себе нравится она всегда поправляет фол она рука у нее тянется для того чтобы себя как бы похвалить спектакля суркова да. около нуля вам хватит. А, да, вот пишут в чате, она, она выше этого, она реально выше этого, но она ни в коем случае этим не бравирует. Знаете, бывают люди, которые просто говорят, я выше этого, и ходит задрав нос, да, и при этом а мысленно там всех оскорбляет, но при этом она как бы, а здесь вот именно вот эта внутренняя такая вот чистота, понимаете? Это очень, очень дорого стоит особенно в наше время когда все пытаются урвать что-то да вот как-то хапнуть побольше где-то там отжать да а вот она вот нас, на самом деле настолько я, я слушала и я смотрела на нее и я наслаждалась наслаждалась вот этой вот внутренней а, вот нравственностью которая к сожалению сейчас немножечко утеряна но я думаю что вот такие вот люди своим примером они будут нас всех учить и в данном случае я благодарна ксении собчак за это интервью я благодарна светлане бондарчук за то что она вот так вот перед нами раскрылась вообще потрясающее интервью мне очень очень понравилось идем дальше следующий фрагмент скажи мне как вы после развода поделили имущество вот, вот, такая. вот смотрите вот здесь вот интересный тоже жест. она как мы знаем вот здесь вот у нас ноздри это источник воздуха воздух это темперамент и когда человек вот так вот пытается немножечко закрыть а, свои ноздри он как бы запрещает себе лишнее а, ну лишнюю энергию взять а, ну из из воздуха да получается эта энергия но а, он как бы себя немножечко а, одергивает дер, пытается удержать себя в руках и вот это вот ее носик она ну, применительно к этому вопросу применительно к этой ситуации да по поводу раздела имущества она себя ну как бы вот держит в рамках понимаете и тоже что тоже говорит опять таки о ее внутренней вот этой вот дисциплинированности она не не хапнет лишнего понимаете она тот человек который даже после развода она очень красиво себя ведет она не возьмет не будет драться за каждую копейку она взяла просто и ушла и дала своему мужу дальше спокойно жить с новой женщиной а, в общем то ну все свои ну естественно там есть обиды с ее стороны но она не стала эти обиды выносить на суд не выносить портить жизнь своему мужчине да она дает ему возможность жить в свое удовольствие и ну невзирая на то что может быть ей там где-то тяжело где-то сложно она вот как бы не дралась вот это тот человек который не будет воевать за имущество понимаете и вот вот этот жест как раз и говорит о том что может быть где-то она и имела возможность больше отжать но она не стала этого делать понимаете вот вот это вот внутренняя дисциплина то есть вот э нет вот этой жадности да вот вот этого темперамента урвать чего-то вот вот здесь еще раз я увидела человека Человека, очень интеллигентного и воспитанного дальше сейчас вот Тяжелая Тяжелая вещь. Нет. нет, ну я уехала сюда федя остался там где он жил где мы жили да вот видите с грустью немножечко конечно же она это говорит а несмотря на то что и время прошло и да, вы пишете в чате что она похорошела она прям умничка вы знаете ну настолько здорово выглядит настолько вот прям внутри ну, светлый человечек мне прям безумно она понравилась я я очень рада что вот парад мерзавцев <laughs> у нас закончился на какое-то время хотя бы и мы имеем возможность разбирать людей а, очень а, высокой, высокого уровня развития, понимаете? Это те люди, которые не будут драться за кусок там, не знаю, колбасы а, лишние, да, а, которые лучше отдадут и от этого больше получат сами. Но они вот вот вот эта вот нравственность, когда выходит на первое место, очень меня радует и очень здорово, когда мы таких героев рассматриваем. Следующий фрагмент. А вы мне пока плюсики поставьте, чтобы я видела, что вы опять не ушли, плюшки есть. Ну, есть... Нет, но ну я просто помню, я с ним даже делала много-много лет назад интервью. Да. Я не помню, с тобой вместе или с Нет. ним одним. Он Нет. всегда вот, Света, вот так у меня, у меня все дом выстроен, дети на Ну Он такой мужик-мужик. Да. И мне кажется, что... После этого быть в других отношениях, когда ты больше зарабатываешь, ты известнее, ты состоятельнее, тяжело, нет? Мне нет. Слушайте, ну Ксюша вообще, конечно же, она на своем коньке и естественно она провоцирует. Вы заметили провокацию в ее вопросе, да? То есть сейчас ты в тех отношениях, где ты зарабатываешь больше своего мужика, да? И и вот, а, а посмотрите на реакцию Светланы. Она демонстрирует скуку, да? То есть а, ну ну что ты, чем чем ты меня удивишь? Ну и что, ну ну и что с того, да? Вот как бы говорит Светлана. И тем самым сводит этот конфликт этот вопрос на нет просто знаете вот этот вопрос который затевался как какая-то знаете такая вот пушка которая должна была пробить броню светланы до да, которая должна была вывести светлану на эмоции да и заставить что-то сказать лишнее но светлана так расслабилась и позволила просто задать этот вопрос и сказала меня нет меня как-то это все в и, и у Ксении, как бы вот знаете, все сошло на нет. Понимаете, тут даже не в том дело, что Ксения не задавала провокационных вопросов. Она всегда их задает, она всегда пытается докапываться, задавать такие прям вопросики, вопросики, на которые. Ну, просто разница в том, что одни люди, вот знаете, когда она задает вопросы, она как бы раскрывает человека вот этими провокационными вопросами. И вот чем человек наполнен, то, что из него и лезет, понимаете, если внутри у человека темно, то он вот вот это вот эту темноту и если не сказать грубее да вот это вот все из него начинает лезть а в данном случае человек светлый и вот попытались его спровоцировать а она вот взяла и ну да ну а меня это вполне устраивает и что с того и как-то вот знаете и у ксении никаких аргументов не возникло поэтому конечно же а скандальности в этом интервью никакого не было но оно и к лучшему мы увидели что можно оказывается с ксении не ссориться не доказывать не рассказывать ей какие-то секреты подноготные а можно просто вот нормально адекватно реагировать на ее вопросы и не давать может быть лишний повод нам с вами для каких-то сплетен для каких-то там не знаю непонятных разговоров да вот человек когда внутри очень интеллигентен он и ведет себя также да и его зацепить не ни, ни за что невозможно вот цеплять обычно можно только если в человеке есть какой-то недостаток а в данном случае она очень спокойно относится э, ко всем проявлениям жизни она э, много чего пережила она пережила уход мужа любимого мужа э, это это по ней очень сильно ударило, но она не ожесточилась понимаете вот еще очень интересно то что э, э, какие-то непосредственно приятности у каждого человека происходят, но одного человека они делают очень жестоким, да, и он начинает мстить всему миру. Вот как с той же водонаевой да. У меня, кстати, до сих пор мне в чате пишут, вернее, не в чате, а в комментариях. Вот вы так прям на нее наехали. А, а что? А что вот? Она получается продолжает вот этот негатив, который она получила в детстве. Она продолжает проецировать на весь мир. А здесь получается человек тоже получил негатив да и казалось бы она вполне могла бы возненавидеть всех да и начать вот как тамстить а мы видим что человек это проработал переработал в позитив да и она продолжает вот посылать лучи света нам с вами это здорово это классно вот тот же самый стас костюшкин которого мы недавно разобрали тоже вот из этой породы людей который получив негатив он берет и преобразовывает его в позитив и получает намного больше э, потенциал намного лучше э, жизнь у него складывается и все получается классно а, да здравствуйте кто кто у нас подходит вижу вижу вижу кто подходит всем здравствуйте идем Дальше следующий фрагмент. А, так. Из чего состоят твои доходы сегодня? Это реклама в Инстаграме, это салон зарплату. Вот что можешь рассказать. Ну я работаю 16 лет главным редактором журнала Холлоу. Ну и... даже там немного. Не много. Слушай, ну это как по не Сколько? Где-то в районе двух. 20... Вот смотрите, а, как она закрывается. Ну, конечно же, а цифры, которые здесь озвучивают для нас, для многих из нас это баснословные цифры огромные цифры но для шоу-бизнеса это довольно небольшие э, цифры да и э, вот э, конечно же и поэтому она говорит что немного она зарабатывает наша задача как раз не в том э, оценить ее заработки да а в том как она это проговаривает ей очень не нравится говорить о своих достатках а, вернее о своих доходах а, и вот мы видим что она закрывается руками вот так вот сплетает руки в замок а вот так вот у нее происходит когда вопросы неудобные на которые она просто не хотела бы отвечать но раз ксения пришла раз она задает вопросы ей конечно же надо отвечать 150 тысяч это моя зарплата я главный редактор 16 лет но получается мы увидели ее поведение когда ей не нравится отвечать вот она когда ей конкретно не нравится она позволяет себе сложить руки в замок но это кстати довольно распространенный жест когда человеку не нравится что-то говорить да или он хочет закрыться он вот так делает это жест закрытый а дальше следующий фрагмент это знаешь это когда ты делаешь какие-то интервью какую-то съемку то есть но ну... Ну, тоже как, как, какие-то деньги там и зарабатываю, но это не основной тоже мой доход. А что вот основной доход? опять видите ей это не нравится говорить и вот кстати вот в данном случае она даже вот какое-то заламывание рук идет а я объясню почему потому что она сейчас нам сказала такой немножечко скрытый источник заработка это скрытая реклама она пишет статью и в этой статье ну как-то вот хвалебно достаточно о каком-то бренде например но эта реклама сейчас в общем-то процветает везде это раньше когда там лет 20, назад это считалось там скрытой рекламой и как-то вот она ну, не очень еще сейчас это очень очень активно используется но как бы она понимает что там ну, немножечко когда это в красивой форме а, этот этому даже сейчас учат вот эти статьи писать где там а, в красивой форме ты описываешь как будто ты воспользовался каким-то продуктом или даже ты просто берешь пользуешься этим продуктом да а потом красиво это описываешь вот это вот она сейчас проговорила ей конечно же ну немножечко неловко это проговаривать и опять мы видим закрытый жест закрытую вот эту вот эм, замочек который она но ну, пытается ну, мно... но ей не нравится это говорить вот кстати евгения написала нехорошо считать чужие деньги ну ксюша собчак вы не не сможете запретить считать чужие деньги и кстати благодаря тому что ксюша любит задавать такие вопросы Вопросы, нам с вами и нравятся ее интервью, поэтому что поделать, такой жанр. Да, давайте слушать дальше. Что, на какие деньги ты а, Слушай, а я на самом деле очень, а я скажу кстати говоря, ежемесячно. у меня после, нет, ну, у меня есть процент ванили небольшой, который ну, да ну конечно же ей не очень нравится все это проговаривать поэтому мы очень часто видим здесь закрытые жесты мы с вами как раз вот для этого собрались чтобы ну вот как раз оценить ее не вербалику в первую очередь, а не посчитать ее деньги. А, да, ну давайте теперь десяточку в чатик поставьте, чтобы я видела, что вы все здесь, и чтобы вы не, не плюсики ставили, а десяточки, чтоб дважды нажимали на клавиши а, на кнопочки этих компьютеров. А я сейчас а, на клавиатуру а, не, не то сказала, если я включаю следующий фрагмент вот и как раз я ему напомнила как он пригласил меня на пробы господи этого фильма вот кстати вот здесь тоже довольно интересный такой жест шея шея это тоже такая штука которая имеет такой ну, глубокие корни когда ну, в, в древние времена но ну, когда все еще были дикими да, жили там ну, люди были как звери до да, пытались как-то жить в стае, собираться да и получается что шея это такое особое место которое ну самое незащищенное вот если дрались две особи да то перекусывание шеи до да, сонной артерии приводила к смерти а, и это ну самый быстрый способ умершвления. А, получается ну и это конечно же наши древние предки заметили да что шея это самая опасная зона и а, получается что когда вот а, наши предки жили а, стадом до да, каким-то а, и там же естественно был вожак были какие-то ну, у каждого были свои задачи свои ну свои какие-то функции а, и вожак он отмечал своих женщин э, навешивая им на шею что-то такое вот в виде бусиков например ну то есть вот э, и сразу если э, приходил кто-то новый да в их стаю он видел что вот эту женщину нельзя трогать потому что она э, является женщиной э, ну и можно сказать принадлежащей э, вожаку если ты тронешь эту женщину то у тебя будут проблемы но вот шея это конечно особое место на нашем теле и когда получается что трогает человек шею а, причем смотрите вот если здесь трогает то это ответственность да вот которая давит давит на человека очень сильно ему мешает жить а вот в этом месте как раз а, и находится вот самое такое незащищенное место и а, если женщина трогает шею то она как бы проговаривает не осол, неосознанно подсознательно а, беззащитность свою какую-то вспоминает какой-то момент где она была беззащитной, а, да, и вот мы видим это восемь с половиной долларов, потом мне сказал Свет, ну ты знаешь что-то не то, а я, а я, его сказал, ну и где это, вот девушка, которая то, он говорит Свет, я, конечно, был неправ. прав, ну, но знаешь нет, герой в своем отечестве но здесь как раз ситуация про то, что ее муж никогда не брал ее в свои фильмы, в свои какие-то, ну не давал ей никаких ролей. И вот она по этому поводу может быть, ну может комплексует, может быть, ну вот для нее остался незакрытый гештальт вот в этом плане, и поэтому вот это трогание шеи, но ну, что-то у нее с этим связано, получается. Видите, как мы подсознательно видим все вот такие вот скрытые сигналы, которые она сама себе может быть не осознает может быть это настолько глубоко в подсознании но жестами она нам дает вот эти все знаки понимаете насколько классно работает физиогномика и профайлинг мы сразу ну, не зная ничего да, о человеке может быть она уже сто раз это проработала может быть она уже давно по этому поводу не комплексует но внутри вот эта заноза осталась, крючочек такой остался то есть она себя может быть и где-то чувствует Недостаточно защищенный в плане каких-то качеств. Да, может быть, она понимает, что у нее не хватает каких-то качеств, поэтому муж ее не брал к себе на съемки. А, понимаете, а, вот какая интересная история. А дальше следующий фрагмент включаю. Так, это у нас девятый, сейчас десятый так как, как когда там пресняков там пресняковый фильм там снимал ролик у меня даже не пригласил сниматься от а пресный настоял в итоге феде монтировал не вставил меня а пресный пришел ну вот сложно сказать Федь не хотел ну, ну так бывает ревновал что ли не я не тебя. знаю это ты учил будешь с федором сергеевичем делать у него точнее в чем была проблема ну Ну вот кстати да она сама не может понять почему может быть она не даст ну вот понимаете подсознание она комплексует но э, вот э, как бы как человек э, который понимает что ну что-то там другое может быть да вот на уровне мозгов она тоже хотела бы понять и поэтому вот такие вот э, сигналы да она закрывает опять-таки ноздри э, пытается себя немножко в рамке ну то есть вот э, отчасти она считает может быть наглостью со своей стороны как-то вот лезть в эти съемки до да, становиться звездой за счет мужа, может быть, вот такая какая-то у нее, ну, что-то в ней такое сидит, что даже она спросить ей неловко, понимаете? И вот она говорит, ну, будешь спрашивать у Федоров, да, да задавать вопросы, но задай ему вопрос, почему он не снимал меня. Вот ей самой интересно знать, что же на самом деле было. Понимаете, вот такая вот у нее, конечно же, ну, зажатость в этом плане. Может быть, не считал меня талантливы достаточно. Возможно, и так видите вот насчет не недостаточно талантливой ее подсознание все-таки понимает что не в этом причина а ее подсознание все-таки вот дает сигнал что нет нет недостаточно она ну скажем не талантлива да что-то что-то но она сама не знает в чем дело то есть вот это со стороны федора надо спрашивать действительно почему он ее не снимал почему вот елки-палки она могла бы быть звездой мне кажется она очень интересная женщина и могла бы вообще тем более ей ей сейчас 50 лет так блестящий выглядеть в 50 лет это вообще просто красотка не знаю не отвечу тебе это все да, ну не отвечу я тебе. А, ну и как-то вот, понимаете, что очень радует? Нет никакого негатива в этом плане. Понимаете, Ксения, может быть, и задавала ей этот вопрос, чтобы спровоцировать, да, чтоб она сказала, ну вот елки, палки, но почему он меня не снимал, гад такой. Нет никакого вообще наезда, никаких вот негативных мыслей. Она как-то вот размышляет вместе с Ксенией и говорит, ну спроси у него, да, может он что подскажет. А, следующий фрагмент. Слушай, скажи честно, больно было смотреть, э, ну, ты не смотрела в прямом эфире, его не было, но вот день свадьбы, Федя, какие были у тебя чувства в этом? Мне очень расстроило, потому что сделал Роднянский, честно скажу, потом написал чудовищный пост у себя в Инстаграме. Я, я человек, который никогда в жизни не делал какую-то ответную реальность. Вот смотрите, а, оттягивает а, рот вниз. Это неловкость, это вот эмоции неловкости. Реакция, ну то, что он написал, это было, я скажу, чудовищная глупость. Я не знаю, читал ты это? Вот волосы по правилам. Мы помним с вами про волосы. Час, да, волосы. ну, про черно-белую жизнь, которая была у Федя до да, встречи с новыми отношениями. Новые отношения – это хорошо. Это всегда яркие эмоции, это химия, это влюбленность. Ну, Но что, все таки ты, ты обиделась, что он перечеркнул yeah. неким образом он, вашу он, с ним жизнь? Он даже не мое, он обидел моих детей. Тут я же, я смотрю масштабно. Я взрослый человек, успешная, красивая, молодая женщина, которой не надо... Вот насчет, смотрите это интересно. А взрослый человек, а, пожалуй, не знаю. Успешный, да. Красивая, не знаю. Молодая, да. Вот у нее вот такой довольно... Ну, вот все, что она проговорила, то вот тут подсознание да, дало некоторые такие, э, скажем, уточнения. да Но это не, не столь серьезно, просто так от, решила вам отметить. Показывать через что-то... У меня в этом смысле... Ну, я понимаю, что за мной стать. Мои родители. Мои дети, мои внуки, вот то, что он обозначил в открытом эфире. И если бы он был уверен на сто процентов, что он прав, то он бы в этом не удалил вот эту часть. А, да, конечно, очень неприятный момент и она это проговорила, но ну и кстати проговаривая у нее не было злости к нему, она вот недоумение такое, знаете, удивление, а что это было, то есть вот как-то так странно он себя повел, конечно же это его как бы проблемы, но меня это, ну вот она объясняет меня это, ну несколько задело, а, но ну, вообще очень интеллигентно, молодец, вот э, другая бы на на ее месте сейчас его так разнесла, что мама не горюй она очень интеллигентна, очень красиво так благородно э, знаете вот вообще классно э, ну объяснила свою позицию как взрослый человек понимаете вот чего не хватает вот э, людям которые знаете из грязи в князи например да они вот только хапнули какой-то славы известности и начинают всех мочить кругом а вот здесь как раз человек который э, знает ответственность за свои слова он понимает что если она сейчас скажет что-то лишнее потом же это может очень сильно ударить по ее репутации, по репутации того человека, о котором она скажет. И она очень умеет фильтровать вот это все. И даже если подсознательно, ну это мы с вами только можем прочитать, да? Где-то если даже подсознательно она что-то испытывает к человеку не очень хорошее, она это никогда не скажет. А вот э, почему надо знать физиогномику, чтобы вот понимать вот такие вещи, которые между строк происходят. А дальше следующий фрагмент но просто именно вот меня скорее расстроили те люди в нашем вот смотрите что она проделывает сейчас с носом она сдерживает свои эмоции понимаете вот про темперамент помните да вот ноздри это наш темперамент и когда она вот вот так вот ноздри закрывает да либо вот так вот придерживает это как знаете когда чихнуть хочется да и ты сдерживаешь себя вот то же самое она сейчас проговаривает но как мы понимаем она не хочет чихать но вот это вот сдерживание своих эмоций говорит о том что она не не хочет сказать лишнего а, как воспитанный естественно человек в общем окружение. да вот вот это сейчас без звука вам показываю чтобы еще раз посмотреть на замедленной съемке вот это сдерживание эмоций понимаете так сейчас она начнет говорить который вот разделили мир на то есть ведь не федя не ни я никогда не просили принять ничего позицию а хотя бы раз просила хотя бы раз я спросил поинтересовалась каким нет ну правда я думаю что федя то же самое да, но тут неловкость была пожимание плечами. Но а вот, кстати, вы отметили, она смотрит вверх. Вы знаете, она всегда, ну, она в большинстве случаев смотрит вверх. Это говорит о том, что у нее визуальная вот эта вот зона очень хорошо развита. Она визуал, судя по всему, и она, ну, часто смотрит вверх, даже вспоминая. Ей не обязательно вспоминать тактильное ощущение. Она вот на уровне идей живет. Вот люди очень одухотворенные они часто вспоминая вспоминаю эту информацию берут сверху не снизу а вот когда вот прям четко ты вспоминаешь какую-то не знаю зубную боль там или еще что-то причем вот вот тогда человек смотрит вниз вот когда он прям прочувствовал а когда он рассказывает но ну, какие-то отстраненные вещи которые ну на уровне ее понятий да на уровне ее каких-то установок. Она их не щупала, она их не трогала, она не испытывала от этого каких-то, не знаю, никто ее не кусал, никто ее не щипал. Ну, то есть вспоминать внизу нечего. А она вот вспоминает из своих каких-то установок. Поэтому чаще всего она смотрит наверх. А, так следующий фрагмент. В свое время ты много дружила с Рамзаном Кадыровым. Я немного, я с ним была знакома и общалась. Дружба для меня другой. Ты продолжаешься? Нет, много лет не общалась. А вот смотрите ей ей достаточно неловко и она нижнюю губу прикусила о чем она о чем это говорит вот она сказала что это не дружба а, и вы знаете вот если бы я не знала физиогномику я бы подумала что это с ее стороны как бы она недостаточно раскрывается недостаточно подпускает зачем ей такой друг вот такое более высокомерное отношение а, к другому человеку да то есть это не дружба я его не считаю своим другом нет здесь другое она понимает что она для него не является другом. А здесь вот об этом говорит вот это вот ее прикусывание нижней губы. Нижняя губа у нас а, отвечает за, а, ну по сути это наглость наша. Мы а, нижний, нижняя губа она по ситуации прощупывает все, ну вот все что она видит, да, а, как бы знаете как сравнить можно с человеком, который заходит в новое помещение и начинает со стола все брать, да. Вот это функция нижней губы все Взять, потрогать пощупать да вот эта наглость по большому счету это наглость а, получается здесь она рассказывая о том что это не дружба она понимает что она не позволит себе этой наглости считать а, рамзана своим другом потому что ну как бы а, она понимает субординацию вот так вот она вот это трактуется именно так не то что она высокого птиц э, полета птица да там считает себя очень э, голубых кровей там или белой кости а именно вот она не считает себя достойной такой дружбы вот так вот это трактуется ну как-то мне кажется все поменяло. все а поменяло. как исчезли то есть я вот помню вы ездили в Чечню а в подругами. чечню нет по-другому не это было по-другому ксюш я очень близко дружила реально с русланом байсаровым это немножко другая история мой друг руслан байсаров а вот здесь вот уголочек рта а уголочек рта который она сейчас облизала а я вам сейчас не буду рассказывать потому что уже мы занимаемся больше 40 минут а не хочу затягивать наши занятия. А у меня завтра как раз стартует вот это мое бесплатное обучение я уже второй раз об этом сказала но завтра как раз я вот про рот буду рассказывать и чтобы не повторяться вот завтра вы прям четко получите информацию порту и вот поэтому вот облизыванию уголка рта а просто ну примите это как жест вот вот этот да и пусть останется небольшая недосказанность ровно до завтра и чтобы точно попасть на это завтрашнее занятие вот а в чатике наверху прикреплено а сообщение а там по ссылочке зарегистрируйтесь если вы будете зарегистрированы вам обязательно придут все письма приглашения на наше занятие вы точно не пропустите там за час я пришлю а, в начале нашего занятия то есть обязательно подпишитесь а, да дальше идем а, с которым кстати я вот не общаюсь но... Много лет, к сожалению. А тоже почему? Ну, не знаю. Да. Как-то мне кажется, что, может быть, даже и за Федора он со мной перестал общаться. Не отвечу. А, да, я в конце по поводу подписки все расскажу. Завтра тоже восемь занятия, а дальше идем, чтоб не задерживаться. Следующий фрагмент. Говорят, ну делай, как бы он мне доверился. Я привезла тонну -то. тогда одежда из за ума там. Это про Кадырова, как она его решила приодеть. Мы из Меркурия, я уже не помню, и мы его первый переодели, они потом перезвонили, говорят, ну Света, ты мне кажется. Вот смотрите, вот это вот интересная такая интересный жест у нее, но. Ну по большому счету она вот дальше этот жест перейдет но ну, по сути она как бы пытается спрятаться она пытается как-то немножечко себя уменьшить а ей довольно неловко об этом рассказывать а попытка спрятаться знаете ситуация как будто я в домике ну вот как-то ей не очень ловко за ту ситуацию что она его приодела да и он это воспринял ну его не поняли просто просто там другие не немножечко а, принципы да устою общества и его не поняли в этой новой одежде, которую она ему при, привезла подставила. Вот, но я очень тогда был подставил, ну, что я из него сделал какого-то такого светского героя, как он потом подумал. Ну вокруг таких людей одевался. А он светский вообще герой, ты считаешь? Нет, безусловно. Тогда, может быть, что-то там и было такое какая-то история. Сейчас нет. Я вообще не знаю, что с ним сейчас происходит. Я вообще а смотрите вот это вот жест когда ну, не знаешь да вот как из ситуации вырулить и ты пытаешься как бы немножечко спрятаться вот здесь как раз это так и трактуется она немножко растеряна в отношении кадырова да ну и поэтому как-то немножко пытается спрятаться вот сравняться с, с фоном, да, чтобы меньше замечали, меньше обращали внимание. Но неловкость такая прослеживается. Да, давайте плюсики поставим в чатик, чтобы я видела, сколько нас вообще не ушли ли. Плюшки есть, опять-таки, моя больная тема. Я следующий фрагмент включаю. Конечно, я уже давно с ним не виделась, не общалась. Представь себе оттуда после войны. Кстати, правильно, Евгения написала, стыд этот жест. Ну, это отчасти со стыдом тоже, попытка спрятаться, потому что тебе неловко. Это неловкость больше. ну и стыд тоже. А воевал против России. Вот, кстати, смотрите, вот здесь интересный жест. Я отвлеклась немножко. Давайте еще разочек посмотрим. Что я могу. уже давно с ним не виделась, не общалась. Представь себе оттуда после войны он сначала воевал против России вот смотрите эмоция отвращения видите а вот прям как красиво у нас здесь эмоции отвращения я об этой эмоции как раз расскажу на этих трех занятиях которые я я уже сегодня который раз ну так получается просто вот эти эмоции которые мы сегодня встречаем они будут на бесплатных занятиях видите вот эмоции Потом отвращения. он оказался на нашей стране стал вообще героем россии и так далее удивление досада попытка понять вот что это вообще было то есть она она в недоумении она как-то вот не понимает что происходит происходит вот отсюда такая реакция а Облизывание... когда он все познает он просто в сжатом режиме проживал все вот все знаешь вот как бы вот жизнь. да ну вот она рассказывает так и последний сегодня фрагмент включаю так вот знаешь как все равно надо за кого-то идти, ну, навальный об ну, да вообще нет. Вот, знаешь, с первого раза вот мне даже поразила твоя тогда такая заинтересованность знаешь он с одной стороны красивый как видите опять отвращение идет вот эмоция отвращения она очень очень показательная мы мы с вами о ней поговорим и я вам расскажу откуда она взялась что она значит но тут многие конечно же знают кто знает те знают а кто не знает обязательно приходите потому Потому что если я сейчас про нее начну рассказывать, мы еще полчаса будем об этом говорить, поэтому давайте дальше. Это... Да, вот, вот в увеличенном и в замедленном. Во-первых, у меня полное ощущение, что он с кем то ангажирован. Вот, вот мое чувство такое. А у меня очень хорошо интуиция. Вот на чем и стою. А, наверное, по-другому бы он не смог бы вот так как бы успешно развиваться. ну вот. Он меня не влюбил, Через чересчур он пытался понравиться, и вот это меня сразу же смутило, потому что мне, мне, мне вот в этом смысле, вот как ни странно, вот когда мне понравился, заинтересовал Рамзан, вопреки, мне это было ценнее, чем такой вот хороший положительный Навальный, вот такой я, а я потом подумала, что такие люди самые опасные, и я вышла видите локтем оттолкнула вот э, иллюстратор того что действительно опасно и хочется оттолкнуть Вот подсознание смотрите подсознание дает столько сигналов что казалось бы ты смотришь э, видишь да, слышишь что говорит человек но когда ты еще и видишь что он говорит на ну, начинается уже более такая вот э, глубокая работа Я подумала боже мой как же бедный вот, Россия, вот что же вот мы конечно, сейчас видите опять локтем с отвращением вот. Я же не шла туда против Путина. Вот честно, у меня не было позиции против Путина. Вот мне кажется, что тут тоже идет отталкивание. Вот, против Путина идет, но ну, э, не так, э, не с того ракурса, я не могу утверждать это на сто Мне бы хотелось, чтобы блин Россия очнулась и поняла, что так невозможно. А, да ну вот я вам показала самые интересные моменты которые имело смысл рассмотреть давайте по 10 бальной системе поставьте пожалуйста оценочку за ту информацию которую вы получили а я пока приглашаю вот тех кто еще у меня не был на бесплатных занятиях трех, вот которые начнутся у меня завтра завтра в 2000 а в принципе если видео это будете в записи смотреть то я такие занятия провожу раз в месяц или в полтора ну бывает в два месяца а вот завтра как раз стартует у меня первое занятие по физиогномике и профайлингу мы три дня будем заниматься я дам вам потрясающе полезную классную информацию где вы начнете уже использовать прям физиогномику в своей жизни для этого вам надо подписаться в чате ссылочка наверху там есть либо я под этим видео помещу либо по этому квадратику можете пройти подписаться и когда вы подпишетесь, это абсолютно бесплатно вы от меня получите первый подарок кроме того вы сможете приобрести мою электронную книгу читай лица за 99 рублей кроме того до начала занятий ну получается если вы завтра будете вам потом придут вот эти подарки тут будет в общей сложности 7 подарков в том числе три бесплатно занятия по физиогномике и профайлингу поэтому очень рекомендую вам подписаться кроме того когда я провожу вот такие стримы как сегодня я э, на всю свою базу делаю рассыл ну приглашение приглашение со ссылкой войти вот сюда в эту комнату куда вы сейчас наверняка многие из вас вот таким образом попали поэтому если вам интересно вот так вот учиться даже не обязательно там идти ко мне на обучение вы можете вот так таким образом уже начинать использовать физиогномику мои знания э, профайлинг э, в своей жизни вот на таких вот примерах которые вот разборы интервью интересные какие-то э, заявления мы очень ну вот много работаем у меня вот я читаю ваши комментарии я вижу что действительно вам это здорово помогает в жизни и я очень очень искренне радуюсь этому а, да по-прежнему можете в комментариях под видео писать свои заказы кого вы хотите разобрать а, по-прежнему обязательно пишите в комментариях ваше мнение а, пишите вот мне очень часто пишут подсказывают что мне надо исправить в моей работе я очень а, четко прислушиваюсь и наверняка многие а, кто уже давно здесь на моем канале вы наверняка замечаете что я ну, получше стала, скажем так, готовиться, изъясняться, может быть. Поэтому пишите свое мнение, пишите свои пожелания. Вот я внимательно читаю ваши комментарии и всегда стараюсь исправляться, стараюсь становиться лучше. Ну, Это естественно. Мне кажется, любой человек должен всегда стремиться становиться лучше, интересней. И в этом, я думаю, заключается счастье. Да, Сегодня, сегодня я вам очень благодарна за вашу активность. Вы умнички, вы прям а мне пишете в чатике, плюсики ставите. Плюшек сегодня есть нельзя. Уже все, давайте а потерпим. Если очень хочется поесть, кефирчик разрешаю. Я просто еще тут диетологом заделалась. У меня на, на канале на по вашим просьбам провела стрим по похудению. Если интересно, то пожалуйста присоединяйтесь к нашему марафону. А я я сбросила килограмм, правда, сегодня опять 200 грамм вернулась, поэтому мой счет пока 800 грамм. Да, пишите свои результаты под любым видео, я все читаю. А, да, спасибо вам большущие за за то, что вы со мной, за то, что вот и вижу, кто подписался, а, умнички, а, за, за все ваши комментарии, за все ваши пожелания вообще за смайлики которых очень много и я очень рада их видеть да продолжайте оставаться с нами заказывайте новые темы спасибо за внимание я с вами прощаюсь желаю хорошего вечера стройного тела если вы сегодня плюшки не поедите счастья успехов благополучия всего самого-самого дома